Всем привет, друзья! Сегодня будет видео с результатом, но без подробного изготовления. Берем вот такую кедровую дубину. Вот такой самодельный нож из рапида. Вот такой резец-косячок из рапида. Вот такую крупную наждачку. И несколько кусочков вот такой мелкой для зашлифовки. И делаем дубло. С вами канал ну вот короче друзья пробегусь быстренько кратко сделал такую дубинку 3d можно сказать 3dшка дубло дубло вот из кедра вот такая вот дубиночка зубки, рот, усики. Даже вот бородавка есть на губе. видите, Страшная машина. Дубло. Вот так вот она выглядит целиком. Вот. Вот такая вот чудо-дубинка. Сделал, короче, вчера, 28 числа. Вот. Кому интересно, пишите. Ставьте лайки И поделитесь пожалуйста этим видосиком Короче программы нет У меня для монтажа Телефон тоже не тянет на монтаж Своих видосиков нет. Ладно Всем пока